Ижим, надо найти мой мой мой город. Капец, я потерялся. Мне надо было идти за этими дурацкими грибами. Капец. <сос> <сос> <сос> <сос> <сос> Тут море. Что мне здесь делать? Что? Может, есть какой-нибудь план? Что мне делать? <смех> Может, как-то лодку надо скрасить? Как добраться до Нижнего Кузьминска? Ну, идея. Надо скрасить лодку. Только С чего? У ответ. нет У меня один нагрудник. И все. Кажется, нужно придумывать план. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блять. Ну только какой план? Может, из этого песка? Главное, сейчас ночь. А то будет ночью очень холодно. Можешь пока искупаться? Точняк. О, водичка теплая. Эш, плавать-то не умею. Но я все равно недалеко от берега. О, водичка. Давно не купался может так руками доплыть да, не зима Кузьминска не, не, не точно, надо как-то думать что делать Можешь позвонить спасателям я тупой, у меня же нету телефона я здесь на все готова ну а вдруг кто-нибудь додумается меня спасти вдруг не додумаются я здесь погибну. А, идея? У меня же микрофон на наушниках, а это микрофон ФСБ. Что я сейчас вообще милю? Ну всё, ладно. Просто буду бегать. Бегать, поэтому этому пустыне. Голодным. О боже мой, да всем насрать! Пить. Вода есть, но соленая. Ну, но я люблю соль. Соленая. Я буду пить в соленую воду. И еще, если еще дождь пойдет, я из глины сделаю стаканчик. Я буду пить дождевую воду. Ну, блин, ну а как, где глину-то достать? А если я буду пить из глины, а глина грязная? Как-то я об этом не подумал. А может, как-то ее можно чем-то... Ну как? Бактерии убрать? А, думаю, что надо делать на необитаемом острове. Я не знаю, что делать на обитаемом острове. Это все, это конец. Ладно, что поделать. Пойду воду налью, что ли. У меня как раз на бутылки осталось от Пепси. Набирайся. Что она такая густая? Эх. Набирайся. Вода тупая. Да! А, последняя банка. Я думаю, это вода вкусная, надо ее попробовать. Я из она... Какая она соленая! Фу, фу, фу. Фу, блин. Фу, фу. что мне делать? Блин. надо покупаться. Самому-то жарко. А, ну, теперь а, было до этого. А, почему такая вода-то холоднющая? Было же вот. Может, она просто соль охладила? Блин, что мне делать-то теперь? может... Солнце-то уже спускается вниз. Что мне делать-то? Ночь сейчас наступит. Нужно строить себе домик. Ну, в этом я специалист. Будет у меня какой-нибудь крутой. Ну как крутой? Не такой, как крутой. Ну, но для нормального дом, дом пойдет. Ну все. Первое, жилище жилиси. Фу, я уже даже заикаться начал. Так, а что там на улице? А -а -а! Пожили и хватит. Там просто монстров много, там крипер был, а он бы взорвался бы, а я не хочу взрыва. М -м, надо даже как-то лечь, поспать что ли. А как тут писать? Холодно! Блин, я уже дружу, даже, холодно. Может даже... Так, а что мне делать-то? Блин, давай, Кирилл, думай, думай, как от этого обитаемого острова выбираться, как? Три -три -три -три -три. воды то мало малого совсем совсем воды мало. Эту фигню-то надо вытянуть. Что делать-то? Что делать? Надо думать. Надо думать, что делать. это дом не на первый день. Он может развалиться от холода, но от ветра. Он уже вон весь шатается. Как поспать-то? Ладно, лягу так, как в уголок. Прыжусь и буду спать. Ты